Добрый день господа, решил разобраться почему же суды отказывают студентам ну и другим людям, которые обращаются с исками к государственной погранслужбе об отмене решений в запрете выезда из Украины во время военного положения так сказать применить системную ошибку выжившего да то есть положительное решение мы уже сами разбирали вот кто-то нашел там в этом положительном решении этого же суда львовского окружного административного кто-то нашел в этом решении как сказать ошибки вот я нашел в нем положительные положительное направление логического размышления судьи то есть он когда размышляет о праве э, человека на выезд из украины э, он правильно рассуждает он когда разбирает доказательства которые принесли ему стороны для разбора ситуации он дает им правильную оценку э, давайте же разберем два решения они, в принципе, по смыслу аналогичные, но над одним я даже в конце смеялся. Я вчера еще записал видео, но оно мне показалось длинным. Я в этот раз не буду много времени на эти решения тратить. Они аналогичны, как я уже сказал, по смыслу. Каждый может полностью с ними ознакомиться. Я оставлю ссылки в описании. Основное я озвучу тезисом. Судьи неправильно понимают терминологию законодательства и «закон». Как мы знаем, что, ну, они правильно определяют, что согласно Конституции Украины, части первой статьи 33, да, каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания – Право свободно покидать территорию Украины за исключением ограничений, которые устанавливаются законом. Смотрите, в этой статье есть несколько сказать, составляющих и несколько прав. Право свобода передвижения, право свободного выбора места проживания. Эти права регулирует специальный закон, о нем я вам скажу. И право свободно покидать территорию Украины, для этого также есть специальный закон. И ограничения, которые ограничивают эти права, содержатся в этих специальных законах. Не законодательстве. Вот. Что касается военного времени, да, режима военного положения и так далее, то здесь логика судей, которые приходят к выводу, что ограничение права покидать территорию Украины установлено законодательством и приводят правила пересечения государственной границы, а также приводят еще в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 8 закона Украины о правовом режиме военного положения, есть специальный порядок, который определен кабинетом министров, вот постановление номер 1455 от 29.12.2021 года. Этот порядок установления особенного режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств Украины в отдельных местностях или в украине где введено военное положение так как у нас введено военное положение на всей территории украины то да, это внутри страны регулируется право въезда выезда из той территории которая на которой ограничено на которой введено военное положение и свобода передвижения граждан и вот здесь они прямо еще указывают о том, что пересечение государственной границы граждан в правилах пересечения государственной границы указано, что кроме паспортных документов, должны другие иметь документ. Давайте мы перейдем в этот э, порядок и э, четко увидим, что он регулирует. И я считаю, что просто судьи, которые применяют этот порядок, не до конца его прочитали. Вот. Хотя тут в решении, в самом своем решении, они пишут, как этот порядок применяется, каким образом. Итак, вот пункт 6 части 1 закона Украины о правовом режиме военного положения. Звучит так. В Украине или отдельных ее местностях, где введено военное положение, военное командование... То есть, это не погранслужба. Погранслужба относится к Министерству внутренних дел, вот ведомство. Это никакое не военное командование. Ну и сама суть этой формулировки сводится к тому, что они, эти судьи, ну, один из судей, в своем решении приводит как законодательство письма начальника погранслужбы и письмо, Начальника генерального штаба, вот, которым было разрешено, это дано это право на выезд. То есть, возвращаемся еще раз да, к тому, что Конституция у нас говорит о том, что ограничения могут устанавливаться законом, а судьи в своей длинной цепочке, они так длинно это объясняют, указы президента, потом вот этот режим военного положения, потом вот этот вот порядок и доходят аж до писем, то есть где же конкретно стоит формулировка о том, что запрещено выезжать гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, так это только в этих письмах начальника погранслужбы. службы. письмах это не приказы, которые должны зарегистрированы быть в Министерстве Юстиции, как нормативно-правовые акты. Вот. Это вообще не является законодательством, даже в точке, с точки зрения формулировки, что такое законодательство. Письма <coughs>, никаким образом не относятся. Да, могут быть постановления кабинета министров, да, могут относиться туда наказы, которые зарегистрированы в министерстве юстиции вот. и опубликованы надлежащим образом. Ну давайте сейчас проанализируем еще вот это постановление кабинета министров. Я вам покажу на эти нормы, которые регулируют ограничение выбора свободного места проживания и ограничение свободного передвижения. И все мы знаем статью шестую закона Украины о. Ну, вот они. Самое интересное, что они на нее ссылаются на эту статью. Закона Украины о порядке въезда-выезда граждан Украины за территорию Украины. То есть, они здесь, видите, судьи, ну, есть два основания, которые указаны в статье 6, и которые предусмотрены законодательством. Вот. Понимаете? И под это законодательство они подбирают эти постановления Кабинета Министров. Да, правильно, но, допустим, правила пересечения государственной границы запрета не содержат, а э, правила, э, вот эти вот, э, о которых я говорю, под постановление 1455, они тоже содержат ссылку на том, что это устанавливается законодательством. Переходим к законодательствам, переходим к законам. Что конкретно там пишут, читаем. Э, что касается э, пересечения государственной границы в пунктах пропуска через государственную границу. В пунктах пропуска контроля на территории, где введено военное, введено военное положение, осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством. То есть вот таким образом Кабинет Министров обошел эту норму в Конституции, да, где написано законом, а Кабинет Министров решил, что это будет устанавливаться законодательством. То есть просто заменили одно слово, грубо говоря, и все пошло так, как хочет Кабинет Министров в данном случае. Но они не учитывали, опять же, что пишут в своих же постановлениях, что во время осуществления мероприятий ограничения свободы и передвижения граждан Украины не могут ограничены быть права и свободы, что предусмотрены частью 2 статьи 64 Конституции Украины и должны быть соблюдены требования статей 12 и 13 Закона Украины о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине. Если вы перейдете на эти статьи, вот, то вы увидите, о чем они... Ну, я советую перейти, почитать. Это конкретно, видите, каждое право, о чем я говорил. Ограничение свободы передвижения, это статья 12-го, это закона. И ограничение свободного выбора места проживания. И возвращаемся к закону о порядке э, въезда-выезда граждан Украины из Украины. да, И там тоже то есть, три специальных нормы в законе, именно законом. И тут вы не найдете ничего, что касается студентов. Почему? Потому что этого нет. вот. И также нет законодательства, которое четко устанавливает запрет на выезд. Что еще дальше объяснять? Дальше, если вы по тексту будете читать, то судьи путают дефиниции. Они не понимают в этих решениях. Они дают такую оценку, что не могут разделить... Статус субъекта призывник военно обязанный. Либо это ошибка, они путают абзацы в частях статьи да, закона Украины о военной обязанности и военной службе. вот Почему? Потому что, если вы будете читать, вы увидите, что там в одном случае четко прослеживается призывник по решению суда, а в другом случае военно обязанный. И э, даже при наличии всех документов, их все равно не выпускают, ссылаясь на какие-то там вот, должно, должен был быть этот документ, а должен был быть этот документ, при том, что, еще раз повторюсь, судья, который принял решение 19 сентября э, этого же э, суда, я раньше записывал видео, я добавлю, он четко аргументировал, что отказ должен быть понятным и содержать четко, какой конкретно документ не дали? А именно суд уже потом там додумывают. А, наверное, он должен был еще сняться с учета. вот Не только отсрочку получить, но и сняться с учета. Согласно абзаца 4, пункта 2, части 5, статьи 37. Закона Украины о военной обязанности и военной службе. Так вот, э -э -э, все не так. И я вам скажу так. Нужно, э, эти решения суда были приняты в упрощенном порядке, без вызова сторон. Я же настаиваю, что нужно все-таки идти в суд, это все выкладывать позицию, четко определять субъект, четко определять право на отсрочку от призыва и четко определять, что... Это решение о запрете выезда за границу Украины незаконное, противоправное. Я бы еще конкретно обжаловал вот этот пункт 2.6, который не дает, ну, дает такую вот лазейку для того, чтобы использовать этот пункт 2.6. Судьи его используют, что там якобы указано, что у них право на выезд нет. Ну, лицам, которые указаны в, в абзацах 2-8 части 3 статьи. 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Так я вам больше скажу, судьи там путают эти абзацы, части и так далее. Ну в общем, почитайте, я жалю, не хочу я растягивать это длинное видео, вчера я записал на 30 минут, это только одно решение я разобрал. Поэтому здесь я основные тезисы. Судьи не понимают, не могут различить субъекта, призывник военно обязанный и естественно его права во время военного положения. И как это должно происходить И какие документы должны быть Применяют с спорным, спорным правоотношением Листы, документы Которые не являются Нормативно правыми актами То есть не, не входят в перечень Определения законодательства Должны применять исключительно законы И конституцию Если даже эти законы Или акты законодательства противоречат Поэтому Есть еще международные договора да? У нас есть четвертый протокол к конвенции европейской о защите прав человека и основоположных свобод и есть еще декларация о политических и гражданских правах человека вот. поэтому эти все международные акты должны были применяться на них нужно ссылаться проходить первую инстанцию в случае отказа апелляционную инстанцию третью инстанцию, ну, в зависимости от того, будет ли э, доступ к этой инстанции. Если не будет, то сразу открывается возможность обжаловать Европейский суд. Вот. Нарушение протокола четвертого, и там э, статья есть э, вторая этого протокола, она из двух, э, две части, там первая и вторая, то есть составное. Поэтому э, это нужно проходить. Без этого, ну, не будет э, результата. Да, возможно, это будет не быстро, но тем не менее вы добьетесь справедливой сатисфакции нарушенного вашего права, понимаете? Вот в чем суть. И тогда уже, когда это решение будет э, окончательное, да, тогда уже можно делать выводы о том, что прав был этот, э, это уполномоченное лицо, неправо. И смотрите, вы когда пишете мне, вот оцените мои шансы, скидывайте документы. Я не гадалка, я шансы оценивать не буду. Я вам еще раз говорю, возможно, недостаточно была правовая позиция выписана в обращении в суд. Возможно, суд не хотел разбираться. Ну, из того, что я вижу в решениях суда, да, там есть ошибки, они системные, то есть это не так просто, там где-то описка одна. Системная ошибка применения действующего законодательства для разрешения спорной ситуации, которая сложилась. Все, и нужно это объяснять. Это можно сделать только в общем производстве, никак не... В сокращенном Поэтому нужно писать об этом ходатайство Вот в этих решениях, которые я Ссылки предоставлю вам Там это все было по сокращенной процедуре Возможно в апелляционной инстанции Нужно на это обращать внимание Более детально прописывать вот И будет успех Всего доброго, подписывайтесь Если вам нужна моя персональная консультация Обращайтесь в описании, есть контакты. Такая консультация будет однозначно платная. Пишите в комментариях свое мнение, почитайте эти решения. У кого есть желание проанализировать, я же говорю, я над одним решением даже посмеялся, что в одном случае, вот в одном абзаце судья пишет, что право есть, а в другом он пишет, что он не доказал. Вот. тем не менее, и неустановленным документом это должно было подтвердиться. Ну... Такая вот история.